Я попала в такую трудную, так сказать, ситуацию, что как раз объявили о коронавирусе, обратилась в компанию «Опора». Не могла оплачивать кредиты в связи с тем, что были ограничения по работе. Летом по-моему, 2020 года обратилась в компанию «Опора». После этого, конечно, должники не давали, так сказать, спокойно работать и жить. Спасибо большое компании «Опора», что помогли мне списать долги ну и благодарна им за то, что наконец-то кончилась эта процедура вся.